жилой комплекс фрукты фз 214 супер акции и спецпредложения всем привет в сегодняшнем обзоре жилой комплекс фрукты и он является одним из самых популярных в сочи который кстати многие недооценивают и сейчас я расскажу вам все его преимущества Поехали! В первую очередь хочу сделать акцент на расположения жилого комплекса «Фрукты». Ведь сейчас «Фрукты» входят в состав поселка городского типа «Сириус». Для тех, кто не знает, «Сириус» — это инновационный научно-технологический центр. «Сириус» Это город в городе, город для науки, жизни и бизнеса. Более подробная информация появится в самом конце этого видео. Ролик будет называться «Что же будет с Америтинкой». Ну а мы двигаемся дальше. Жилой комплекс «Фрукты» строится по федеральному закону 214. Сделка регистрируется в Росреестре. Можно купить в ипотеку, можно получить рассрочку до конца строительства. Жилой комплекс «Фрукты» — это 9 монолитных 12-этажных дома комфорт-класса, которые расположились на 10 гектарах земельного участка. При этом площадь застройки всего лишь 15 процентов. 15 процентов это детские и спортивные площадки, 30 процентов зона паркинга и 40 процентов это зеленая зона для отдыха. Каждый дом имеет фруктовое название виноградный гранатовый персиковый, яблочный, абрикосовый, апельсиновый, сливовый, черничный и лимонный. Школа, детский сад, поликлиника, магазины, рынок, автобусная остановка. В общем, вся инфраструктура в непосредственной близости. До пляжа 20-25 минут пешком, прогулочным шагом или 5 минут на автомобиле. 7 минут до Олимпийского парка, 30 минут до центра Сочи, если без пробок, 10 минут до аэропорта, 5 минут до ЖД Олимпийского парка и 30 минут до Красной Поляны. Территория жилого комплекса «Фрукты» очень большая. Это целая улица с фруктовыми деревьями, большие детские и спортивные площадки. Предусмотрен теннисный футбольный корт, площадка для волейбола, беседки, будет место для настольных игр. Место, где можно позаниматься йогой или просто гимнастикой. Имеется специальная площадка для выгула ваших питомцев. Стильное оформление подъездов. Колясочные и велосипедные в каждом подъезде. Предусмотрено место, где вы сможете помыть лапки своим питомцам после прогулки. Планировки в жилом комплексе фрукты на любой вкус. От 31 до 97 метров с возможностью объединения. И сейчас я вам покажу несколько квартир. Итак, заходим в квартиру. Это планировка 75 квадратных метров. По проекту она двухкомнатная. Зашли, отделили тапочки. Начнем с кухни. Или нет, санузла. Санузел раздельный. Кстати, эти стены гипсокартоновые. Можно это убрать, увеличить кухню. Здесь у вас будет достаточно просторный совмещенный санузел. А этот можно оставить гостевым. Смотрите, какая просторная кухня. Кухонный гарнитур, вид из окон, посмотрим с балконом. Просторный коридор, поместится все, шкафы, спальня, с выходом на балкон, сейчас вид не очень, но будет гораздо лучше. И еще одна просторная комната. Нарисована детская. Здесь тоже будет достойный вид. И следующая планировка 42,2. По проекту она однокомнатная. Здесь место прихожей. Как вариант зона ТВ. Вы сидите на диване и смотрите телевизор. Здесь... Может быть шкаф, а может быть полки с книгами и так далее. Выход на балкон. Проходите на кухню. Ну, достаточно просторно. Здесь еще одна ниша под шкафы. И просторный санузел. Далее у нас идет планировка 31,9. Мне она понравилась. Просторная прихожая, совмещенный санузел. Здесь вы можете разместить диван, поместиться даже кровать. Кухню можно зонировать с помощью вот таких перегородок. И получится очень даже неплохо. С кухни есть выход на балкон. Следующая планировка 47,8. Она очень интересная, сейчас поймете почему. Ну, понятно, что здесь. Место под шкаф. Просторный совмещенный санузел. Здесь, кстати, тоже можно разместить угловой шкаф. И смотрите, вот это помещение. Что-то около 24 квадратов. Кстати, с выходом на балкон. Предположим, это одна комната, эта комната будет вторая. Обратите внимание, стена не несущая. И в данную комнату можно будет выход сделать с балконом, кухни. Здесь тоже может разместиться шкаф. Кухня, если не ошибаюсь, метров 9. И как раз таки с нее, туда выходить нельзя, будет выход во вторую комнату. Вот так. Тоже интересная планировка 35,5. Просторная спальня. Совмещенный санузел. Квартиры будут сдаваться со стяжкой пола. Батареи с терморегулятором и счетчиком. То есть не топите квартиру, не платите. Кухня 12 метров. Ее можно совместить даже с гостиной, потому что в этом месте можно разместить диван. И балкон. С хорошим видом. Есть еще вот такая планировка. 38,4. Смотрите, какая хорошая прихожая. Совмещенный санузел. Но это полноценная полуторакомнатная квартира. То есть, изолированная спальня и кухня, где можно разместить гостей. Балкон с хорошим видом из окон. Вот эта квартира тоже хорошо планируется. Ее площадь 31,6. Из нее тоже получается полуторакомнатная квартира. Изолированная спальня и кухня, где можно разместить гостей. Это примерное исполнение места общего пользования лифта 2, высокоскоростных. Это далеко не все планировки в жилом комплексе «Фрукты». Более подробную информацию предоставлю по запросу. В жилом комплексе «Фрукты» всегда действуют акции и специальные предложения. Цены на сегодняшний день от 130 тысяч за метр в зависимости от